Вот здесь они прячутся, тут такие масяне. Ой, вылез, вылез, вылез, вылез. Ну, иди сюда, иди сюда. Вон папка бежит такой жирный. Папка бежит жирный. Папка сидит такой жирный. Ах, прям видно такой, прям махлася. Вон он сидит на бугорке. Ну и что ты там выглядываешь? А выглядываешь и сидит такой на бугорке, думает, куда тут? Где тут кормят вкусняшками? А тут кругом вот вокруг церкви на холме сделали красивый Покровский парк. Вот. Караульный крест, церковь Святой Проскевы Пятницы. И тут сурки носятся Дырки такие огромные понаделали Ну вот мы надеемся, что нас немножко дождь, может, мимо обойдет Но тучи очень грозные И припекает очень сильно А здесь вот покровка деревня. Там далеко на горе Академ городок. Вот побежал, побежал, побежал. Хоть бегун.